Очень большой страх у меня, да, в прошлых жизнях mm -hmm. что видела, сожена на костре, короче. Mm -hmm. вот, да. И после этого ну, способности явно есть. Mm -hmm. И в общем все их видят. Mm -hmm. да, проявлять я их боюсь. Mm -hmm. И боюсь, на уровне таком неосознаваемый, скажем так, да, достаточно mm -hmm. глубокий, потому что воспоминания есть, mm -hmm. э, приходят, и техники какие-то приходят, mm -hmm. еще что-то приходит. Но я, в общем, достаточно сложно. Избавляйтесь на... от страха. Вот как? Вопрос чистка астрального тела вам в помощь. Вы занимаетесь, пожалуйста? Нет, нет, прекрасно есть семинары, все, полностью укомплектованная программа, второй курс в данном случае, Чистка астрального тела, избавление от страха. От этого точно избавитесь. Абсолютно. Если есть сила, она в любом случае будет заставлять, чтобы вы ее проявили. И рано или поздно она заставит. Просто может это произойти в таких условиях, в таких ситуациях, что вы не возрадуетесь лучше сами. Через костер тут каждое через одну прошло. Да? А здесь очень важно помнить, если вы вспомнить, если вы всходили на костер, отпрекаясь от магии, вот, это хорошо, потому что отречься перед этим, это фактически навсегда лишит себя магических способностей, потом не восстановишь. Если вы вошли не отрекшись то способности, право на магию у вас остается. Теперь ну, просто ну, избавиться там, от страха. Это, это очень просто, поверьте. Там простейшая техника, ее просто нужно делать, правда ведь? Угу. Вот я просто формулируем, что есть страх такой, и я очистила. Вообще сама техника чистки астрального тела, она очень полезна во всех отношениях.